Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я и я с порога братцы вынужден предупредить. Я сейчас пойду под достаточно тонкому льду, от этого мне придется усиленно следить за базаром и выбирать выражение. Я вам искренне того же самого желаю при общении в комментариях. Речь пойдет об обыске, который прошел в апреле 2019 года в моем жилище, что послужило тому причиной, как развивались события и все в этом духе. Поехали. Прежде всего, хотелось бы пройтись по комментариям. Кто не в курсе, в конце прошлого видео я анонсировал тему и предложил зрителям угадать, о связи с каким конкретно уголовным делом ко мне вообще могли заявиться. Я рад, что логика коллективного разума оказалась предсказуемо здравой, и дальше абстрактного терроризма и там формирования вас она не завела. Статей навесили гипотетических, относительных почетных, поэтому воспринимаю это как комплимент. Отдельно в рамках укрепления взаимопонимания надо разобрать самую часто встречаемую причину, а именно организацию чего-то военизированного, опасного, на грани террористической угрозы. Признаюсь, братцы, когда ко мне без объявления войны в 6 утра заломились, Мысли на тему «хер ли вы вообще приперлись» было огромное количество. Но даже в этот момент на адреналине мысли о том, что пришли предъявлять именно за школу, ни разу не возникло. К тому есть ряд серьезных предпосылок. Во-первых, еще со времен проведения чемпионата мира по футболу, у меня с операми по району установились добрые мирные отношения. Как это происходит? Московская ФСБ шлет запросы, питерские ребята на земле их отрабатывают. То придут подсмотрят что-нибудь со стороны, то пригласят на встречу, то перезвонят, уточнят какие-то вопросы. То есть мы с ними достаточно нейтрально, но тесно Вконтакте и расходимся после очередной проверки без претензий. Мы занимаемся открыто, по регулярному графику, соответственно, даже под камерами видеонаблюдения, поэтому таить тихорить нам нечего. Во-вторых, по очевидной аналогии с посадкой Дмитрия Николаевича Демушкина, когда ему весь 2015 год мешали жить обысками по теме экстремизма, в тот период ни разу не возникло ни единой претензии к школе КНБ, по аналогии с моей рачью. То есть за школу никогда не предъявляли. Если есть задача посадить какого-то конкретного человека или просто навести шороху, то сначала приходят маски-шоу, срывают какое-то мероприятие. И потом уже, если надо кого-то посадить или интересна сама организация, то вот первым делом ковровая бомбардировка по всему лич-составу, а потом точечные обыски и допросы. В моем случае никаких предпосылок по теме школы, никаких провокаций, никаких залетов на массовые мероприятия, даже элементарно, на тренировку никто не приходил. Поэтому мысли о том, что пришли предъявлять именно за рать, не было. Ну и как потом, впоследствии оказалось, я был прав, причина была совершенно другая. Тем не менее, задача угадать, по какому конкретному уголовному делу ко мне приходили с обыском, к сожалению, не справился никто. Хотя. Почему, к сожалению, это лишний раз доказывает ваши здравомыслия. Что представить в здравом уме, что я мог быть каким-то боком связанным со взрывом по Архангельского ФСБ в конце октября 2018 года. Ну это вопрос к сопоставившему вадим. Взрыв архангельский. И ты ч курил, блин? Какого худа? Давайте пока это ружь. Подвесим на стену, будьте наготове, оно еще выстрелит. Помните, что я в самом начале сказал про тонкий лед. Дело в том, что для силовиков это дело, делать честь. Им откровенно хоркнули в лицо, а спросить по всей строгости военного времени оказалось нескольким. Так, чтобы раскрыть все преступное сообщество. Накрыть приютно На худой конец при задержании ликвидировать оказалось некого. Походу реально одиночка-долбоеб-суицидник работал. От того к делу такое болезненное отношение и такой мониторинг в социальных сетях уже есть конкретные прецеденты, когда за двусмысленные трактовки в обсуждениях этого дела идет конкретное уголовное преследование людей по теме оправдания терроризма. Крайний итог, 5 лет зону человек получил, поэтому еще раз, да, там конечно сложный человек, персонаж, вообще сам по себе копюшной, но тем не менее, еще раз, для сил тема очень болезненная, это у них принципиально, поэтому за базаром в комментах следим. откатимся ровно на год назад. 2 апреля 2019 года, по классике, в 6 утра, без объявления войны, мою дверь начинает усиленно долбиться с криками журавлев, сдавайся, твой дом окружён». И, и я сразу же открываю дверь, даже не проверяю там из интереса, хотя действительно вопрос подвесился, стояли ли под балконом смотреть, что я буду выбрасывать, или перекрыли ли стояк канализации. Вот не до того было, просто открываю дверь. Естественно, сначала фонарь в лицо, жесткая приемка, то есть уронили, наручники по почкам, там, маты, крики, кавардак. В общем, типичная силовая приемка. И вот э, все эти мысли, которые за долю секунды успели перероиться, э, ну, это тема отдельного разговора. Однако, вот что именно помогло сориентироваться в новом для себя статусе на самом дне пищевой цепочки, это понимание ролей в налетевшей зон-дракомании. Урок номер разбраться. Сколько бы людей к вам не залетело, не дай бог, конечно, как бы себя ни вели, какие бы вопросы не задавали, есть смысл разговаривать только со следователем или через него. Имейте в виду все вопросы, которые к вам будут со всеми бестаклостями, грубостями, там ну, все остальное. Ну, еще, ну, сейчас об этом еще поговорим. По собственному разумению, открывать рот или не открывать, есть смысл только, когда следователь к вам обращается. Пожалуйста, сейчас примите это на веру и просто запомните. Далее будет очень грубая цитата. Имейте в виду, это живой пример. Все вот именно так и было. Че? Рассказывай, давно с мусорами терки вел? Да вот сейчас как раз в процессе, блин. Дальше следователь, почему ваш сотрудник так неуважительно о коллегах-то отзывается? Дело в том, что предметный интерес к тому, что происходит во время обыска, есть только у следователя. Все остальные – это люди в функции, которым срать на то, что они найдут и как ты себя держишь в процессе. Их работа закончится часа через два и с шансами ты их больше никогда не увидишь, а вот со следователем еще предстоит какое-то время общаться. У понятых функция простая – молчать, вводить жалом и в конце поставить свою подпись. У силовиков шманать все, что шманается, естественно следить в процессе, чтобы ты не начал чудить в физическом плане и раздергивать тебя постоянными Подколами, вопросами, лещами, угрозами, то есть просто не дать тебе собраться с мыслями и держать в постоянном стрессе. Запомните, пожалуйста, функцию силовиков, это очень важно. Не менее важно понимать, что человек-функция ограничен уставом и очень узким спектром своих задач, поэтому разговаривать с подобного рода контингентом при всем уважении, это в лучшем случае пустая трата времени с шансами пропиздеться и вскрыть какие-то имеющиеся у себя козы. Поэтому, еще раз, разговаривать есть смысл только со следователем или через него. Именно следователь пишет протокол. Именно его реальность отображается на бумаге. И только эта реальность потом в процессе будет иметь хоть какой-то вес. Запомните это. Но резонный вопрос поклевого зрителя, а зачем вообще кому-то с кем-то общаться? Первым делом надо вызывать адвоката, и пускай квалифицированный специалист делает свою работу. Это резонное замечание, однако реальность иногда вносит поправки. Представим, что вы сейчас, как я, год назад, допустим, живем, греха за душой нет, тихо, мирно, и бас совершается налет. Я первым делом получаю этот связь со внешним миром, то есть интернет, телефон, все забирается, и следователь протягивает тебе свою мобилу и говорит: на, звони, вызывай адвокат. А доступа все равно еще и к интернету нет. И вот кому, братан, ты звонишь в 6 утра без свои телефонные книжки и гугла. И вот урок номер два. Прямо сейчас, если есть такая необходимость, запиши телефон адвокатской конторы или лучшего друга, который подорвется в 6 утра решать твои проблемы где-нибудь в неприметном месте на обоих, например, под подоконником. Пусть как меч, никогда не потребуется, но в случае чего может серьезно облегчить тебе существование. У меня на почве вызова адвоката окончательно разладились отношения со следствием. Сейчас расскажу схему развода. Живешь ты, значит, никого не трогаешь, греха за душой нет, и тут тебе насильно рисуют проблему. Ну, как говорится, с кем не бывает, на стране никто не застрахован. Залетает зондер команда, занимает свои ключевые стратегические места, следак представляется и дает тебе почитать постановление: хрен ли вообще они приперлись. Ну, соответственно, там решение Басманного суда о том, что есть какой-то сознательный гражданин, смотрел там меня какую-то гипотетическую связь, тип, короче, стуканул, чтобы меня проверили. В логику извращенную, конечно, более-менее фактологию усваивается. Наличие стукача предположить заранее невозможно, но как бы постфактум принять хрен с ним, есть какой-то сознательный гражданин. Соответственно, перед тем, как начать непосредственно шмон, Следователь дает это самое постановление на подпись человечка, которого пришли напрягать. Своей рукой надо написать три ключевые фразы. Первое. Ты ознакомлен с содержанием 51 статьи Конституции. Сейчас с этими новыми поправками Бог его какой будет порядковый номер, но пока вот 51 статья. Второе предложение. Нужно своей рукой написать, что права и обязанности тебе разъяснены. Ну, тут все как бы нормально, фактология, ничего страшного. И третье, вот где именно стал камень в преткновение, это следователь, под диктовку говорит, пишет, от адвоката отказался. Я объясняю, что от присутствия адвоката я не отказываюсь. Но поскольку у меня нету, и до этого момента не было такой необходимости, чтобы был адвокат на прикорме, у меня просто некому сейчас позвонить. Но, бля, как сильно я хочу, чтобы у меня был адвокат. «Нету?» «Ну, все, пиши, отказался». «Не, вы меня не поняли, наверное. Я очень хочу, чтобы у меня был адвокат. Я настаиваю на его присутствии. Просто некому сейчас позвонить». «Вот тебе я ж даю телефон при свидетелях. Ты не, не звонишь адвокату. Значит, отказался, пиши». «Не, братва, раз вот почуял, не поведусь. Поэтому давайте вот так на такое галимое фуфло меня не ловить». От этого они очень сильно раздосадовались, в свою очередь и отменили все возможности добровольной выдачи, меня в наручники раком поставили и так, собственно, весь процесс Шмона я и стоял. То есть понимаете, да? В моем конкретном случае право на законного оплачиваемого защитника было тупо отчуждено. Бесплатного естественно никто не предлагал, потому что я по статусу был всего лишь свидетелем, но и не положено. К вам, допустим, могут человека быстрого на подъем тупо не пустить. Либо успеть совершить все процессуальные действия еще до того, как человек приедет. Поэтому имейте в виду, в процессе обыска великие риски, что вы останетесь один на один с силовиками. И в этом случае нужно рассчитывать только на свои силы и разум. Человек-адвокат – это будет первое существо, с которым вы свяжетесь после обыска. Это заповедь номер три. Но в процессе обыска помним первые две. Разговариваем только со следователем или через него. И... Запишите на обоих карандашах номер человека, на которого будете рассчитывать в трудную минуту. Шансами может пригодиться. У меня на этом на сегодня все. В следующий раз поговорим о тех ошибках, которые я совершил в процессе обыска и допроса. И я надеюсь, это будет позитивный урок вам всем. До новых встреч. И будьте аккуратны в комментах.